Подписчикам и гостям я Джетли И сегодня я буду снимать очередную Распаковочку посылок Ну как распаковочку, на самом деле я их уже распаковала Но все равно это весьма занятно Как мне кажется Напоминаю, что все ссылки На вещи будут в описании Так что разворачиваем Не стесняемся Первая посылочка это вот эта вот штука Это корректор осанки На самом деле Не очень удобная вещь Но осанку исправляет Неудобный тем, что, скорее всего, он не великоват, так как я заказала М, а по-хорошему я ношу Эску. Но я попробую еще заказать Эску, так что посмотрим. Может, так и надо. Вторая посылочка это лайнер. Помните, я говорила, что мне пришел лайнер белый. Нет, это был не лайнер, это была помада. Как я могла перепутать? Помадус-лайнер. Дура-дура-дура-дура. Так вот, на вид лайнер очень хороший. То есть, смотрите, мы его сейчас откроем. Тут есть защитная крышечка, чтобы ничего туда не попадало. А это очень хорошо. Даже не во многих, так сказать, каких-то дизайнерских лайнерах оно есть. Вот мы его открыли. И на самом деле он тут немножко покореженный. Даже на крышечке осталось. Но надо сказать, цвет он оставляет. Не скажу, что насыщенный, но его надо проверить. Так что его я оставляю для каких-нибудь преображений. И я думаю, вот как раз-таки в видео с макияжиками вы увидите, какой он в деле. Вторая посылочка — это вот такой вот карандашик с кисенькой. У меня, по-моему, уже почти вся косметика с кошками есть. Люблю кошек. Кошки! Понлав. Лайнер хороший. Я им красила глаза. Вот. Я проходила с ним весь день. Вот, то есть верхние стрелки я не подправляла, а нижние они... Поплыли, потому что сегодня была метель Я их подправила этим лайнером Но они, сейчас они еще не стерлись Я ходила в этом, по-моему, часов 8 Вот такой вот он Не очень удобный, не очень длинный Потому что и красит Если класть Именно класть То возможно провести даже идеальную стрелку Но это надо Приучиться как-то Как вы можете заметить, стирается он Никак Только вот если помочить, он еще начинает стираться и я по-хорошему не знаю, как я его с глаз сотру. Следующая посылочка – это вот такая вот кисточка, как пишут, для нанесения тональной основы. На ощупь она весьма мягенькая. Мягенькая. Даже мягче, чем вот эти вот щеточки-ложечки, которыми сейчас почти все наносят основу и корректоры. Но мы позже, опять же, позже проверим ее в деле. Вроде как ворс из нее не сыпется, что уже является большим плюсом. И когда я ее подношу к лицу, она по ощущениям очень приятная. Простите, ребят, вам придется смириться с этим проводом, потому что я хочу все заснять сейчас, у меня почти села камера. Последняя посылочка это вот это вот. И вы никогда не догадаетесь, что там. Там такая мимимишность! Божечки! В этой посылочке вот такой вот блеск для губ И вот такой крем для рук Я когда их увидела, просто Это шикарно! Особенно вот эта вот кошечка Смотрите, какая она миленькая Единственный минус вот этого блеска но это блеск для губ То есть это не помада, а просто увлажняющий блеск Единственный минус этого блеска это то, что он потек Ну вот то есть реально, я когда я его распаковала, он был такой жирненький И вот тут вот обратите внимание, вот видите, бумажка с номером, она намокла И честно говоря, я немножко боюсь его открывать, потому что я не знаю, что будет внутри Вдруг он весь вообще размазался и все плохо Ну да, посмотрите, он вот он, он потек, он размазался И на самом деле это печально очень Хотя по запаху, по запаху он очень приятный у него какой-то такой сладковатый запах. Даже не знаю, чего конфет каких-то. Может, фруктовых, может, каких-то карамельных. Но запах, запах у него божественный. Просто божественный запах. И вот я его сейчас выкручиваю. И вот-вот. То есть он должен быть потолще. Но я думаю, и таким можно пользоваться. Он, кстати, довольно, довольно жирненький. Так что, скорее всего... Зимой, ну и почему и зимой, и сейчас он будет очень хорошо увлажнять. А вот эти остатки давайте намажем на губы. Вкус у него, конечно, не очень, но увлажняет он довольно хорошо. То есть даже небольшое количество, которое я сейчас нанесла на губы, оно очень ощущается. Ну Не в плане того, что какая-то тяжесть, а в плане того, что ты ощущаешь, как твои губы становятся живее. И давайте теперь распакуем вот эту мимимишность. Такая вот прелесть. Божечки! Я так люблю кошек. Открывается он. Горшочек такой. По запаху он напоминает крем для рук Невея. Знаете, такой вот раньше был большой, такой синий, увлажняющий. И он тоже вот немножко остался на крышечке. Но это как бы предсказуемо. Он очень-очень жидкий, но хорошо наносится на кожу и сразу же впитывается. Скорее всего, мне его хватит где-то на месяц. И мне кажется, что этот крем, возможно, даже может создать конкуренцию э, кремам Cherry из Tony Moly, которые такие красненькие, по 250, что ли, по 300 рублей стоят. В любом случае, этот крем стоил дешевле, и как бы, эффект... Тот же, хотя он не очень жирный. Если вам было полезно это видео, ставьте лайки, если нет дизлайки. Если вам понравилось то, что я делаю, вы можете подписаться на канал, потому что я делаю еще много чего, не только это. И всем спасибо за просмотр и пока!